Гореная пустынь снова радушно встречает гостей. Ярмарка Курская вновь поднимает свои флаги. В шестнадцатый раз Соловьиный край России становится центром делового партнерства во имя мира и процветания. Здравствуй, здравствуй, красочный праздник, дружище! Знают Во всех концах земли Мы рады всем гостям Кто к нам с добром жалует Для всех друзей найдется место На грандиозном празднике Под названием Курская Коринская Не случайно Было избрано это место Для спасения душ человеческих Сама царица небесная указала на него чудесным явлением своего образа на опушке глухого леса. С тех самых пор уже более семи столетий не умолкает здесь молитва. Римская ярмарка это не бывает который рассвечен яркими красками, насыщен звонкими голосами и напоен чудными запахами, а артисты на нашей ярмарке на любой вкус. Хочешь простые, хочешь именитые, хочешь местные, а хочешь, так и заезчие будут! Курской области Александр Николаевич Михайлов. Уважаемые куряне, уважаемые гости, участники Курской коренской ярмарки, позвольте искренне поприветствовать вас, собравшихся сегодня у стен Всероссийской святыни Курской коренной Рождества Пресвятой Богородицы Мужской пустыни. Для участия в открытии 16-й межрегиональной универсальной оптово-розничной курской коренской ярмарки. События ярмарки всегда разнообразны и многоплановые. Сегодня состоялась презентация, потом будет демонстрироваться документальный фильм о судьбе русских эмигрантов в Сербии, погибшая империя, последний приют. Пройдет заседание круглого стола развития туризма в курской области, в павильонах и на открытых выставочных площадках. Сегодня вы представлены гостям и участникам потенциальной возможности отраслей экономики, достижений как Курской области, так и других регионов России. Обширная вас ждет концертная программа, спортивные мероприятия. И я хотел бы выразить слова благодарности трудовым коллективам, представителям деловых кругов духовенства, волонтерам, всех, кто принимал участие в подготовке ярмарки и способствовал созданию атмосферы доброжелательности духовного единения в этом нашем уникальном уголке России. Желаю всем участникам и гостям плодотворной работы, ярких впечатлений, новых деловых контактов, и, конечно, незабываемого, незабываемого праздника. И позвольте 16-ю Курскую, Коринскую Оптово-Розничную ярмарку объявить открытой. Следующий коллектив приехал к нам из Ростовской области, станица Вершинская, Шолоховский район. Муниципальный ансамбль песни и пляски «Донское сияние». Не поют, Через речку мисс на коника плывут. Урау, рау, рада, рада, рада, Ура, ура, ура, на рада, рада, поют Через речку рада, на а рада, рада, Червичку вису на плывут, на той букве, много, А той стороны привислый мы выстроим бухлет, Вина его кино, а девочек-то мне, Ураураураура, там типи с ней поют Червичку вису на кониках плывут, Ураураураура, там ура, типи ура, а танцы ней поют Червичку вису на кониках